еще кого вот решил провести трансляцию напомнить вам всем кое-чем о а, двух двух моментах эй, васяп, всем Um. Ну что, у нас есть целых 100 человек. Если кто не знает, завтра, завтра, завтра у меня уходит трек с цветом. Да, все правильно, ребят, именно трек с цветом. Uh, называется Крем. Блин, а вот спрашиваю по футболу, собираюсь как раз сейчас, я что-то увидел, что там ЦСКА наваливает Реалу и жестко охренел, сейчас там пока перерыв, решил в перерыв с вами поболтать. Сейчас буду смотреть, что-то вообще мясо интересно, короче. Трек завтра в 8 вечера, везде. <coughs> ну давайте я поотвечаю, что, как вам клип, все такое. мне интересно что вы думаете когда будет тур я думаю весной проедусь по нескольким городам если все будет успешно глебаста в москве делает делает Значит, вновь присоединившимся, напоминаю, завтра. Завтра новый, новый сингл с альбома Super World, моего сольного. А, крем, называется Крем. А, совместно с Kill, ответом, а.к.а. просто ТВет, а.к.а. Димон, лучший чел на земле. Большие факты. Так, что-то много пишется. Сейчас. А, будет ли одежда в ближайшее время? Mm, будут шарфы совсем скоро, новая расцветка, вот, надеюсь, вы сметете их еще быстрее. С Гаддемом завтра еду делать еще битов, еще битов на релиз. Да позже будут. Делаем очень что-то интересное. Сейчас не будем пока карту раскрывать, пока все еще не сделано до конца, но мы делаем совместный трек и немного по-особому. В общем, это будет интересная херня. Нет, не собираюсь покидать Доп Клап Ворлд. Привет, привет. Как твои дела? Здравствуйте, Настя. Я то сильно Спасибо, мы старались Делайте репосты, ставьте лайки Распространяйте эту музыку Я очень хочу, чтобы очень много людей это услышало Я считаю, что трек такой Хороший Настя, там пишут насчет шарфа То, что он возвращается Посмотри, пожалуйста О Ничего, Настя Ребята что-то играют в PlayStation Я сходил, у меня шопинг сегодня был <свят> <свят> да, я купил себе абонемент в бассейн. Ребята, всем, кто советовал насчет бассейна. Сейчас, Настя, напишу. Э, а вот девочка, которая заказала и отправилась обратно в Питер. Напиши, Настя, в ВК, пожалуйста. Купил абонемент в бассейн. Спасибо всем, кто посоветовал. Э, советовал мне бассейн вчера. <свят> вот, буду приводить себя в форму. Сидя в Казани, пишет музыку. Вон Никки пришел и ушел. Треки с Глебом, все возможно. Все возможно. Я, у меня есть одна песня, вот прям подходящая. И я надеюсь, мы сделаем. Потому что очень давно ничего не делали с Глебом. Что ты там делаешь? Я веду трансляцию. Ники что-то ходит тут. Сейчас покажу, насть. Где ответ? Ответ Уфе. Зубки лечить дантистом. Депо все будет. Калининград. Что-то что-то было. Скоро приедем. Сени Палюбас. у нас уже есть один трек, надо его доделать просто. И еще что-нибудь еще сделаем. Ты собираешься в этом же стиле работать или будут еще эксперименты? Вообще, я записал уже треков 15. И пока из них мне нравится меньшинство, и я вот буду так работать и отбирать э ну, лучшие треки. И они все на самом деле очень разные. В следующий сингл, вот сейчас будет этот крем, он такой более рэповый. Классический. Но крутой. Вот. А следующий трек будет вообще другой на продакшен Ники Зимова. Вообще другое музло. <coughs> вот. После трансы буду смотреть футбол. Дима, салют. Бываю в Уфе достаточно часто. Эй, это Тайлер Фром Лау Пиач. Гитару в конце замутил Баттерс. Кристина, я тебя вижу. Сама ты пидор. Жизнь после клипа пока не изменилась. Я вот рассчитываю на этих прекрасных ребят, что они распространят все, ставят лайки. Как добиваешься такого эффекта на волосах? Никак. Не знаю. У меня есть пара брызгалок. Он сегодня побрызгал соленой водой. Нет, мой альбом будет называться Super World. <coughs> вот и выпущу я его скорее всего в феврале 2019 год. Super World выйдет. Я очень хотел его дропнуть еще в этом году, но мы решили поработать побольше. Вот. Дарсент, брат Кейпты, ровный пацан. на -а лав но ну, не думаю, не думаю, думаю это ну так или иначе разное музло Я вот сейчас работаю с ребятами, с кем соды будут совместные треки, вот на их продакшн тоже скоро будем делать, с кем еще там, ну по продакшн у меня точно там Сеня, Салуки Сот да, Никизимов и, естественно, Годдем. На культуру приду, когда буду в Уфе. Да, уже говорил с Депошку, уже готовим, уже готовим очень интересную штуку. Я думаю, еще что-нибудь приготовим. один клип на монтаже, сейчас они типа очень-очень-очень надеюсь, очень-очень надеюсь, что это все выйдет до конца года, но, скорее всего, так и будет. Клип очень крутой должен быть, они, ребята, прям за запарились, очень круто. Будет ли песня всем объединением? Уф, сложный вопрос. Гофи ЦЛСП, я бы с радостью. Знаете, в разные эпохи запускаешь трансляцию, и там год назад все спрашивали, будет ли фит с фейсом, сейчас все спрашивали, будет ли фит с тейпом, полгода назад спрашивали, будет ли фит с фладом. Ребят, неважно. К дудю не звали. Не, еще рановато, братан. Сейчас клип стрельнет, стрельнет Надеемся. <смех> И э, все будет, ребят. С Леней еще, кстати, поработаем над гитарной частью по альбому. Подили умер вместе с Глебастой? Нет, поделен жив. Просто не делают битов больше. Мне, по крайней мере. Какой фильм посмотреть? Блин, фильм не знаю. Настя на сверхчеловек, да. Какой фильм посмотреть? Могу посоветовать сериал, очень крутой британский сериал, называется «Охранник», ой, или «Телохранитель», «Бодигард». Вообще бомба. Не пишите, пожалуйста, про Глебаста, всякие дурацкие вещи. Он жив, все нормально, просто... Я уже сто раз объяснял, он работает так. Мне кажется, некоторые люди уже спрашивают, когда сид, и вставляют рандомное имя вообще любого человека. Если Дроп Кинг, например, типа Ефим, обожаю Ефима, но он, по-моему, он больше ну, пока не занимается музыкой. Ефим повсюду занимается анимацией, и у него отлично получается, между прочим. Лицо не очень. Ну, спасибо, спасибо. Когда ФИП живем, увидим. Планирую ли я тур. Еще раз повторяюсь, на весну, если все будет четко, я пройдусь по нескольким городам. Не очень крупно, но я прокачусь по основным таким большим городам. Вот, пока ничего не могу сказать. Ну, насколько это будет нужно. языком на фишку. Минск, да залечу когда-нибудь. То есть отчаятельный кто Как это, кто певица? Прекрасно, Ну, кстати, Орел, я, скорее всего, в Орел заеду в начале года. Пока еще не стопудово, но заеду, наверное. Соня мизи краша привет. Шарить. Моя мамка одобрила цветком. Ну, я думаю, это такая песня для взрослых. Maywave супер, мне нравится. Очень музыкальный пацан. ЦСК 2.0 выиграет Я вижу, я сейчас буду смотреть. Я весь первый тайм, типа, что-то прошляпил, сидел, кушал. Я сейчас увидел просто счет, такой думал, что. Притом, что, ну, я, ну, типа как относится к докладу, господи, потрясающего? Да? Э, не волнуй, Салуки я не знаю, честно говоря, где он будет но я думаю, мы просто его выложим либо, может, у него на релизе спасибо всем, кто был в Грибочном фасуде было реально весело, круто, мне понравилось с Франзоной, конечно, с Галатом, может, еще Я ни за кого не болею. Просто смотрю футбол, мне нравится. Федя в Казани. Планы на 2019 год. Да блин, планы есть всегда, на самом деле, надо просто делать. Мы делаем, делаем, делаем вещи. Все зависит только от вас, ребят. Будешь на рум-сервис буду. Не знаю, когда, но точно мы залетим. гриб выступать или что все с с как глибасты с боем да по да теперь basic с боем я подумаю может стать просто бейсиком как вы думаете Искренне желайте в новом году наконец-то стрельнуть и звучать со всех селей. Максимка. Спасибо огромное. Я тоже надеюсь, что так будет. Так, я что-то не пойму. Что такое? Так, ладно, ребят, спасибо. Рамиль, завтра, завтра трек. А, все разглючило. Что-то глючило, и все разглючило. Сгибастый сделаем фит, ребят, сделаем. Только специально для вас вытащу его. Интерстрия. Да, залагал чуть-чуть <св> Ладно, ребят, всем пока Спасибо, что залетели Я буду постараться, как обычно, почаще проводить трансляции В общем, спасибо за отзывы Клип вы знаете, где найти Трек выходит завтра Крем Совместно с цветом. Второй сингл с альбомом Super World Клип репостите Ставьте лайки, пожалуйста где? Где они красные? Вот скажи мне, пожалуйста. М? Все, всех люблю, ребята. Пока. Пойду смотреть футбол.